друзья всем добрый день кого-то будет вечер кого-то будет ночь я надежда новосельская психолог коуч и я обещала энергетические практики на разные темы которые помогают нам войти в себя и брать черпать силу внутри себя сегодня будет практика на исцеление себя своими руками. У нас с вами есть руки, и они обладают очень большой чувствительностью. И через руки, вы знаете, многие люди лечат, исцеляют. И многие из нас идем таким людям и доверяем им, и верим им, и не просто верим, а видим, как эти люди действительно умеют лечить, какие результаты есть. Я давно знаю как это все устроено. И сама, когда устаканила, установила свой хаотичный ум, много лет назад попробовала делать такие практики. Знаете, были просто чудеса. Я помню, у мамы болели колени, она сидела на лекарствах, и я помню, я приехала к ней и попробовала сделать то, что я уже сделала на себе. Думаю, ну, может мне так показалось, и я сделала эту практику, и мама на следующий день встала. Понятное дело, что лекарства, конечно же, помогают, но обычно лекарства долго ведут исцеление, в выздоровление, а тут вот такие был, были чудеса. И с тех пор я использую эту практику для себя и для других, когда у меня есть настроение, есть желание и есть вот эта сила энергетическая. Вот в этих точках вот в этих точках есть особые, вы знаете, есть биологически активные точки, есть акупунктура, есть там разные способы лечения, это все не просто так, это доказано, наука уже проверено. поэтому вот в этих точках есть особые, особые места, где аккумулируется энергия. Что мы сейчас с вами будем делать? Мы просто растираем руки, фокусируемся только на этом. И уже сейчас вот в этих местах уже есть, не только в этих, там, в других точках, мы сейчас говорим об, об этих местах. Мы сейчас делаем такую практику. Первое. Вы руки свои вот так вот ковшиком, вот так вот ковшиком, как бы ловите сейчас ту энергию света, солнца, добра, которая, вы знаете, есть, всегда есть над нами. Вы ее фокусом своего внимания представляете, как вот сюда, я, например, представляю себе матерь Богородицу. Вот я люблю эту, эту святую, и она мне очень помогает. Можете просто солнце взять, луну, шар представить светящийся, который вам посылает там сверху. Каждый, что хочет, то и представляет. Здесь, по большому счету, не важно. Значит, фокус внимания ретикулярной формации. Она работает сейчас на вас. Вы подставляете эти ладошки и прям вот чувствуете, как вот сюда, в обе ладошки. Прям спускается эта энергия. Вы активизировали сначала надо, потерли, а теперь вот она спускается. У меня сейчас горят ладошки, и я чувствую, как прям, прям, вот, прям, прям движется такая э, гелеобразная такая, такая масса. Я даже чувствую её. прям чувствую. И теперь я хочу исцелить свои глаза, чтобы они лучше видели. И моя задача сейчас приложить таким образом, чтобы глаза открыты были, а не было никаких щелей, чтобы я не видела, чтобы была темнота, но глаза при этом открыты. И ваша задача так сделать, чтобы ваша энергия от этих точек была только на глаза. вы глаза не закрываете. А сейчас идет тепло и исцеляющая энергия на ваши глаза. Это очень с с круто работает, мое зрение не, не очень хорошее и были очень серьезные проблемы с глазами. Я помогала себе этим, ну конечно же нужно еще и идти иметь большие амбициозные цели, нужно иметь смысл жизни. Понятное дело, у кого нет этих целей, нет их смысла жизни, у того намного хуже со зрением. Я работаю много в интернете, через компьютер, поэтому э, мне помогают эти практики в том числе. То же самое вы можете делать и прикладывать, когда у вас болит голова. Вот вы сделали такое и приложили то место, то ладонь к тому месту, где у вас там сейчас происходят какие-то там, изменения, да. И вы представляете себе, как мало того, что вы эту наверное, пальчик, эту ложки эти положили, да, пальчики вот так вот сжали, держите этот кошек. Вы еще представляете себе, как там происходит выравнивание, расправление каких-то там сосудиков, налаживается кровообращение. И вы этим местом, вот этим местом, где там вас болит, например, да, вы туда посылаете вот эту часть энергии. Вот эта часть энергии она распространяется дальше по всему организму. И конкретно вы исцеляете вот эту просто сейчас часть вот эту болезненную. Допустим, болят колени. То же самое. Взяли и, и приложили. И, и туда идет свет. И все. И ваши руки являются магическими. То же самое касается когда мы общаемся с мужчинами, с женщинами. Если мужчина, то с женщинами, если женщина, то с мужчиной. Но у женщин больше вот такой вот энергии, хотя мужчины тоже умеют этим пользоваться. И там очень большие можно делать чудеса. Об этом, о том, какие чудеса, можно делать с помощью кистей, кистей рук, ладонями, пальцами. Как можно эту энергию посылать мужчин, как можно их привлекать, как можно их исцелять, как можно там, делать какие-то женские штучки. Об этом я говорю на своих женских тренингах, и поэтому welcome ко мне тренинги. Ну а сейчас эта тема с исцелением через руки, я думаю, вам будет очень полезно. Пока-пока. Используйте и пишите, что у вас получается. Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, лайфкоуч.